Всем привет! Вы смотрите канал «Мастерская голоса» и я, ее несменный ведущий, Сергей Вострецов, федеральный диктор, голос телеканала Муставе и тренер по голосу. Сегодня с вами поговорим не совсем про голос, а про его производную, то есть про результат, про нашу речь, то, что потом облекается из голоса в ясные и понятные мысли. Хочу с вами сегодня... Обсудить и поделиться признаками хорошей речи. Одним голосом недостаточно, наверное, четко и красиво э, зацепить внимание слушателя, своих друзей, коллег, начальства, подчиненных. Иногда нужно четко, красиво и понятно, и очень хорошо говорить. Так вот, давайте поговорим про эти признаки. А их сегодня у меня целых десять. Начнем с первого. Поехали. Богатство. Богатство не материальное, а совсем другое. Я имею в виду разнообразие используемых языковых средств. Задачи, которые вы ставите перед собой, неизбежно, и настоятельно требует большего богатства слов, большего обилия и разнообразия их. Об этом еще говорил Максим Горький. Раз. Дальше. Правильность. Соответствие принятым в определенную эпоху литературно-языковым нормам. Неправильное употребление слов идет за собой ошибки в области мысли и потом в практике жизни. Следите за правильностью речи. Далее. Следующий признак – это сжатость. Что я имею в виду под словом «сжатость»? Это отсутствие лишних слов, ненужных повторений. Если говорите многословно, это тоже значит, что э, вы сами плохо понимаете то, о чем говорить. Попытайтесь вы соединить, выжить смысл, важный смысл из того, что вы хотите сказать, и убрать все лишние слова. Далее, точность. Это соответствие мыслям, говорящего или пишущего. Точность слова является не только требованием здорового вкуса, но и прежде всего требованием смысла. Далее, следующий принцип, признак – это чистота. Устранение слов нелитературных диалектных, жаргонных, просторечных, вульгарных. Убираете эти слова из своего лексикона. Ну, возможно, где-то в определенной компании со своими друзьями их можно использовать. В профессиональном э, мире тоже можно использовать некоторые слова, но тем самым вы э, засоряете в обычной жизни, засоряете и свой мозг ненужными словами, и чистоту, красоту вашей речи. Далее. Нам нужна обязательно ясность. Доступность к пониманию слушающего и читающего. Ну Если вдруг вы пишете. Говорите так, чтобы вас нельзя было не понять. То есть должны четко излагать свою мысль. Далее, следующий признак это логичность. Небрежность языка обуславливает нечеткостью мышления. Что неясно представляешь, то неясно и выскажешь. Неточность и запутанность выражений свидетельствуют только о запутанности мыслей. Об этом говорил еще Чернышевский. Далее, нам необходимо живость нашего языка, отсутствие шаблонов, выразительность, образ, образность, эмоциональность. Язык должен быть живым. Следующий признак – это простота. Но это не значит, что нужно совсем выражаться простыми словами. Ну это как там, что там, что там. имеется в виду «Безыскусственность, естественность, отсутствие вычурности, красивости слога». Толстой говорил, что под напыщенностью и неестественностью фразы скрывается пустота содержания. Ну и последний признак хорошей речи — это «благозвучие». Антон Павлович Чехов говорил, что вообще следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Сам он очень не любил слов с обилием шипящих и свистящих звуков. Сам он их избегал. Но, имеется в виду, нужно, наверное, использовать слова, которые сами по себе очень благозвучны. Которые не вызывают двойственность ассоциации возможно так вот на этом все будьте грамотны говорите красиво говорите хорошо да пребудет с вами сила голоса